Развожусь с мужем, нашел себе помоложе, не хочу жить одна. Такой, э, такой момент написала мне одна женщина, вопросники, которые я запустила. И сегодня мне хотелось поговорить на эту тему. Здравствуйте, мои дорогие, кто еще меня не знает, меня зовут Елена Алексеева, и я женский тренер. Подсказку себе оставляю перед глазами. Что хочется сказать на эту тему? Что хочется сказать женщине, которая вот к этой ситуации пришла. Первое, что нужно сделать, это отсоединиться от бывшего мужа в тонком плане, то есть закончить отношения в тонком плане. Или еще, как говорят психологи, закрыть гешталь закрыть вот эту петлю, которая образовалась и осталась открытой. Да? Ну, Во-первых, это для чего нужно? Чтобы убрать э, утечку вашей жизненной энергии. Потому что женщина питает своего мужчину жизненной энергией. Э, у мужчины нет органа матка, в котором накапливается эта энергия, и он не может ее сам получать из окружающего мира. Э, только... Э, Мудрецы, которые там промолились больше 20 лет, у них появляется орган, очень похожий на женскую матку. И тогда они сами могут накапливать, сохранять, и им не нужна женщина. Но это 20 лет надо молиться, поэтому люди, которые у нас мужчины нормальные, которые вообще не молятся, да, у них маловероятность, что такое возможно. То есть они питаются за счет женщины. За счет энергии, которую накапливает женщина. То есть женщина накапливает для всей семьи энергию и выдает ее. Можно так сказать. И что же делать? Да? Обязательно пройти практику рассоединения. Желательно очень хорошую практику пройти. Да? Можно написать мне в личку. Кстати, у меня есть такая практика по доступной цене. Второе, что нужно, обязательно себя проработать. То есть найти причины. Найти вот это вот… Э, в разводе всегда виноваты двое, да, найти свои ошибки, какие ошибки мы делали, да? то есть у меня, например, тоже был развод с первым мужем, тоже ушел в другой, но нашел не помоложе, а постарше на 7 лет меня постарше, на 5 лет себя постарше, и это меня подтолкнуло, ну, как бы ушел бы к молодой, но все понятно, да, такая частая ситуация, но когда наоборот, то вот это меня заставило идти в библиотеки, на курсы, изучать тему отношений, что же я такого накосячила, что мужчина ушел к другой женщине, да, и сейчас, конечно, я благодарна спустя время, но на тот момент я тоже очень обижалась, плакала, для меня очень было, травматичный вот этот момент, поэтому я вас очень хорошо понимаю, что очень больно, когда мужчина изменяет, но наши ошибки здесь женские тоже есть, я вас в этом точно уверяю. Когда я начала эту тему глубоко изучать, оказалось, что я очень много работала, и тогда это были 90-е годы, оптовый рынок, ни выходных, ни отпусков, ничего, только работа, работа, работа, и я вся сливалась на работе, я домой приходила без энергии, мужчине не хватало моей энергии, и ему нужно было где-то искать. То есть это была моя явная ошибка. То есть я должна была расслабляться, наполняться энергией. Да? Там, а я в это время взяла на себя роль мужчины. И мужчине стало рядом со мной скучно и некомфортно. То есть возможно, что какие-то причины похожие у вас. Да? Возможно, вы где-то решили, что я самая лучшая, вы соревновались со всеми женщинами. И тем самым, не желая того, подтолкнули мужчину к другим женщинам, чтобы он пошел проверил, а правда ли, что вы самая лучшая. Да? И вот это тоже подталкивает эти моменты нужно хорошо осознать себе да? насколько чтобы идти в новые отношения нужно быть готовым для новых отношений иначе вы будете только опять получать негативный опыт очень такой важный момент кто был инициатором развода он значит он унес на взял на себя негативную карму если вы были, то вы стали носителем той негативной кармы. Ее еще надо прожить, проработать, прежде чем вы пойдете в новые отношения. На это нужно примерно год, чтобы привести себя в порядок, чтобы быть вот снова той порхающей девушкой на выдание, которая всем нравится. Да? И мужчин, чем больше нам лет, тем больше недостатков мы видим. Знаете, так фразу из Москвы «Слезам не верят». И на самом деле она достаточно справедливая, потому что чем... Чем больше мы живем, тем больше у нас опыта негативного в том числе. Да, и мы в мужчинах все это видим. И очень важно, чтобы мы этот момент проанализировали и э, проработали в себе, чтобы мы могли в новые отношения идти снова, как первый раз, да, как будто нам никто не делал больно. Вот именно в такое состояние нужно себя привести. Это происходит тоже при помощи практик. То есть все обиды, все страхи, недоверие к мужчинам, неуважение к мужчинам, это нужно обязательно проработать, потому что то, чего вы будете бояться, вы будете притягивать, то, чего вы будете не хотеть, вы будете притягивать. То есть либо снова придет мужчина, там другой, но будет те же самые поступки делать с вами, либо те же самые слова говорить, это будет вообще похоже на день сурка, когда что же такое столько... Другой мужчина и те же самые слова говорит. Да? Это очень-очень странно. И здесь нужно очень хорошо подготовиться. Это не просто, что я там прочитаю инструкцию, как от машинки стиральные, за 15 минут и, при, и узнаю, где там прикрутить шланг и куда там прикрутить винтики, гвоздики, да, там, шурупчики. Мужчина, это, конечно же, гораздо сложнее, чем стиральная машинка или там, электрический чайник, который мы привыкли покупать и читать инструкцию за 15 минут. Мужчина, это гораздо сложнее, и поэтому здесь очень важно, чтобы вы осознавали это, и чтобы вы э, хорошо подготовились, чтобы не наделать новых ошибок, чтобы не получить новый негативный опыт, чтобы не плакать снова в подушку, не думать, что я такая плохая, а вот мужчины меня не выбирают, да, и чтобы на, с первой попытки понравиться хорошему мужчине, потому что когда следующий понравится, мы не знаем, может пройдет десятки лет, прежде чем нам понравится следующий, или 10 лет даже, да? а их уже не так много. У нас нет впереди там, 500 лет или 1000 лет, чтобы мы могли там еще спокойно 100 лет делать ошибки, а потом все с чистого лица. Нет, конечно. Ну и конечно возраст это мудрость с одной стороны, да? с другой стороны это дополнительный, дополнительный негативный опыт, какие-то морщинки какие-то лишние килограммы и так далее, да, что женщины очень любят себе это подчеркивать, тяжело себя не принимать. Конечно, нужно себя принять такой, какой, какая есть, любить себя такой, какая есть, в каком бы формате вы ни были, да, в каком бы, сколько бы у вас не было морщинок или сколько бы не было лишних килограммов, и любовь к себе. Да? То есть, когда вы любите себе, мужчина это зеркало. Он отражает вашу любовь к себе, и он не может в вас не влюбиться, то есть это просто автоматически происходит. И когда вы себя не принимаете, не любите, вы чувствуете себя неуспешной в этой теме. Один уже мужчина ушел, то есть у женщины уже где-то там есть такие червячки, вдруг как какая-то я не такая, раз он ушел, да. Я просто знаю много женщин, которые говорят, смотри, какой у меня дом, смотри, какая у меня семья, двух сыновей ему родила, он ушел к другой. Что же это такое? А женщина все время на работе, на работе, на работе. У нее свой бизнес, и она вся там. Ей надо привести, ей надо разгрузить, ей надо э, все это сделать. На ней еще домашние дела. Она там пробежала со шваброй, она там сготовила вкусную еду. Она вся вот так, вот, как белка в колесе. Ей некогда себе внимание уделить, некогда себя любить. Некогда себя вот просто перед зеркалом остановиться на мгновение и сказать, какая ты у меня классная. Вот некогда. Люди, девушки, вот так, вот так, вот так. Да? И потом получаем такие результаты. Поэтому это все нужно обдумать, чтобы не совершить следующих ошибок. Год берите обязательно на раздумывание. Есть в интернете реклама там, «выйти замуж за 30 дней». Я реально верю, что это возможно, но для девочек 20-25 когда еще нету столько негативного опыта, когда еще не обожглись так сильно, когда еще не было вот столько всего прожито. Да? И у этих девушек возможно. Девушки постарше, 30 плюс, 40 плюс, 50 плюс, приготовьтесь поработать над собой хорошо. То есть здесь уже очень важно, вот я говорю, что как у минера, бывает, что вот одна попытка. Да? То есть у каждого лимитированная возможность э, вот выйти замуж. Если вы думаете, что бесконечно, нет, не бесконечно. Статистика против нас, женщин. Да? На ладошке у нас показываются линии только до 50 лет замужества. То есть можно увидеть. После 50 уже не показывается. То есть дальше только прокачиваем свою карму, какая бы она ни была, и э, создаем свою семью. Если думать, что это само случится, то это может случиться само там, ну, лет 18-20, еще может само случиться. Потом все, потом над этим надо работать. В древние времена девушки к 16-18 годам знали, что нужно сделать какие-то поступки, где-то появиться, где их увидит царь или там император, или еще кто-то, чтобы он ее увидел и решил жениться. Здесь это очень важно понимать, да, что чтобы найти хорошего мужчину, достойного мужчину, стоит поднять пятую точку от любимого дивана и идти в мир. Будь это сайты знакомств, будь это вживую какие-то тренинги, на которых там, особенно мужские какие-то тренинги, там в группе 20 человек и 3 женщины, однозначно все выйдут замуж, все три выйдут замуж. Потому что кто-то из, из этой группы окажется неженатой. Какие-то мероприятия, где вот мужчины, которые думают, которые чего-то в жизни добились, которые, у которых свой бизнес, да, туда нужно идти, вряд ли они придут к вам. Поэтому здесь нужно очень хорошо подумать, хорошо к этому отнестись, подумать, насколько для вас семья – это ценность. Да? Вот я, например, осознаю, только будучи сейчас замужем уже, третий раз, да, э, что это ценность, что здесь столько ресурса, что это обнимашки, после которых не хочется э, надеть на себя пять одеял и пижаму, еще что-то ночью. да, и Когда я в своем уединении жила даже в Испании, даже летом я продолжала спать по теплым одеялом и в пижаме, потому что мне казалось, что э, я мерзну. И это показатель того, что просто не хватает вот обнимашек, человеческого тепла, вот этого внимания за руку держашек, еще чего-то. Вот этого всего не хватает. Это очень важно. И насколько вы готовы вкладывать себя в эти отношения, насколько вы готовы подготовиться к этим отношениям, пройти инструкции, пройти обучение, осознать все свои ошибки, это тоже... Большущая работа, то есть если человек не готов принять свои ошибки, думает, я ничего плохого не делаю, то он виноват. Да, там. Все, у этого человека ну, нет возможности э, преуспеть, просто нет. То есть э, никакой гарантии, что эта женщина быстро обретет семью, никто не может дать. Только работа над собой, над творчеством, над своей личностью может помочь Через это пройти. Это очень важно, да, то есть э, начните с чего начать. Да? На, с чего начать, некоторые говорят, начните с любви к себе. И сейчас у меня э, во всех соцсетях, вот я здесь в Ютубе тоже повешу э, внизу ссылочку, да, в комментариях: опрос. Опрос абсолютно простой. Вы даже там не оставляете никакие свои данные. То есть я вам не, не смогу написать. Но пройдя опрос, вы получаете в подарок PDF, в котором. 25 практик по любви к себе. Да? Вы Заберите этот подарок, заберите этот подарок, используйте, используйте, то, что он у вас есть, тоже пользы много не будет, его нужно использовать. Там простые вещи, которые просто нужно каждый день делать. В виде шведского стола. Сегодня я выберу 25, завтра 13, послезавтра номер 5. И вот так вот делаем те практики, которые очень классные, всем нравятся, очень приятные. И прокачиваем свое отношение к себе, свою любовь к себе. Ну, у кого очень серьезные ситуации, то я, конечно, приглашаю, пишите мне в личку. Есть в Ютубе там все мои соцсети. Чаще всего я в ВКонтакте, быстрее всего увижу ваше сообщение ВКонтакте и, или в комментариях в Ютубе тоже пишите. Да? Ну, где вам удобно, пишите моих, на моих страницах. И мы с вами увидимся в WhatsApp, И можно провести терапевтическую сессию. Да? То есть у кого серьезная запущенная ситуация, можно убрать целыми пластами вот эти негативные моменты. Также даю домашние задания. Да? Можно прийти на астрологическую консультацию, посмотрим, что у вас там за проблемой, с какими проблемами нужно справиться, прежде чем ваша семья снова создастся, да, чтобы уже не наделать ошибок, не накосячить снова, потому что ну, женщины любят старыми привычками двигаться к каким-то новым достижениям, но это очень трудно. Да, то есть если что-то уже не было достигнуто, значит, нужно поменять путь да, или поменять дорогу, или поменять привычки, поменять те принципы, которые вам казалось, что вас должны привести к результату. То есть недостаточно быть просто хорошей, там, готовить, кушать и ждать благодарности. Недостаточно. Здесь нужно уметь защищать свои границы по-женски, без войны, без сковородок, без табуреток, да, и без криков, без критики. Э, убрать вот эти вот в речи э, критики, сарказм. Какие-то моменты, в которых мужчина чувствуется некомфортно, перестать быть своему мужчине-учительницей. Да? То есть, очень многие женщины общаются с мужчинами как, с учительниц как учительница. Ну, очень часто мы говорим, что мужчины как дети, но оно на самом деле так. У них такая природа. Но это не значит, что мы должны быть как учительницы. Это отталкивает от нас. То есть вы можете там красивая, прикрасивая девушка быть, там 90-60-90, ноги из ушей, там, я не знаю, платье, не платье, там бусы, не бусы, там сделали все операции, какие только можно, там, да, самое красивое на свете. А мужчина от вас отталкивает, да. Потом еще вот эта внутренняя теплота женская, она тоже очень важна. А вот когда женщина внутри наполнена страхами, обидами, сомнениями, неуважением, непринятием каким-то, да, она становится холодной. И мужчины это чувствуют. И вот когда из сердца нету вот этого тепла, то им некомфортно, они не выбирают такую женщину, они уходят от такой женщины, и нужно это тоже осознавать. А наше настроение да, это тоже трансляция мы его транслируем наше настроение. Если мы в хорошем настроении, то весь дом становится таким вот наполненным вот этим хорошим настроением женщины. Если женщине плохо, то это идет слив энергии, даже мужчина остается без сил. Да? То есть у меня, например, такой пример был, что осенью муж дал отдачи ключи другу, который оставил мусор, грязную посуду и так далее. Да? То есть, ну, как бы поступи по-человечески сделай оставь как тебе оставили да но этого не произошло и я обиделась на мужа сказала что я не собираюсь за его друзьями убирать пусть сам убирает и э, я практически не ездию на дачу с тех пор да? то есть или еду у меня там сразу настроение портится и я решила что мое настроение она гораздо ценнее чем там, снова думать об этом друге который не стоит доброго слова и э, Зимой мой муж не смог убрать урожай оливков. Все время убирал, все время убирал сам, ну или там я немножко помогала, чисто как выходной побыть на солнышке, потусоваться, пособирать там в каких-то маленьких деревьях, эти оливки. Ну, то есть, как, как просто веселое провождение выходного. И в этом году он не смог собрать урожай. Был большой урожай, хороший, и он его весь бросил, насыпался на землю и стал перегноем. Это говорит о том, что когда женщина в плохом настроении, она не, не может передать энергию мужчине, и мужчина остается без энергии. То есть мужчина, батарейка мужчины – это женщина, это его ресурс. И поэтому так важно, чтобы женщина была всегда в хорошем настроении. И это в первую очередь мы сами, женщины, должны контролировать. То есть мы должны рассказывать мужу, что нам нравится, что нам хочется, что хочется сходить в кино, хочется кофе. Хочется цветов, хочется новое платье, еще там что-то. Не буду говорить красное платье, потому что часто-часто, видимо, повторяю, у меня уже пол гардероба красных платьев. Просто как пример привожу в вебинарах, и вот все это сдувается. Вот это все важно, чтобы мы это контролировали и вели. Не ждали, когда мужчина догадается. Догадаться тоже у нас отвечает орган матка за догадаться, наша интуиция исходит из матки. Если у мужчины нет этого органа, он не может догадаться. Поэтому мы это все ведем, контролируем. Мы шея, мы помогаем голове поворачиваться, чтобы она увидела то, что нам нужно. То, что для нас ценно. Да? Это женская гибкость шея, да? женская дипломатия женская в отношениях. Это тоже отдельная наука. В древние времена это девушки знали уже там к 16 годам, потому что в каких-то религиях уже там в 12-16 девушку могли отдать замуж. Даже в некоторых еще раньше. И э, вот это вот все нужно осознавать, изучать, понимать. Как только вы все вот эти вот пазлы собрали в себе, да, вы стали целостной женщиной. Э, и вы интересно, любому мужчине в любом возрасте. Даже если вам будет 80, у вас будут 60-летние вздыхатели, которые будут носить цветы, подарки и звать вас в кино и так далее. То есть это очень важно понимать. И если женщина грустная, то все от нее бегут. А и в лучшем случае ей будут доставаться те, которые хотят только секса. Вот у них давно секса не было, это голодные там, супер голодные. да? Они думают, ну ладно, плохой у них характер, но раз у меня давно никого не было, может хоть секс собломится. И вот только таких мужчин женщина притягивает, когда она в плохом настроении. Поэтому хорошее настроение – это возможность мужчину вдохновлять, вовлекать, соблазнять. Да? Не обязательно одевать там в возрасте уже там короткие юбки, декольте. Можно только мысли иметь не совсем, скажем так, для, для нашего возраста, да, можно какие-то заигрывающие мысли иметь. И этими мыслями мы все равно цепляем мужчину, ему становится интересно и комфортно с нами. Главное, чтобы мы были вот на базе хорошего состояния, хорошего настроения. Это очень важно. И его, конечно, можно создать, да, то есть весь опыт, который у нас негативный был в жизни, у всех женщин есть негативный опыт, его нужно просто трансформировать в позитив на терапевтической сессии с коучем. Поэтому, кому это интересно, пишите в личку. Да? Ну и обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите в комментариях те темы, которые вас интересуют. И обязательно пройдите мой опрос, который я тоже приготовлю под этим видео. Да, будет ссылочка для опроса. Жду и обнимаю. Увидимся в следующих видео, в следующих темах. Снова расскажу что-то полезное и интересное. Обязательно. Пока-пока.